Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии я, Лилия Баталова. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Владимир Путин обозначил 12 национальных проектов, в том числе здравоохранения, в котором принимает участие Казанский федеральный университет. В Казанском федеральном университете прошло совещание по дистанционному обучению для студентов. Последствия вспышки новой коронавирусной инфекции продолжаются, в том числе и обвал нефтяных цен. На заседании Совета ректоров Ильшат Гафуров провел совещание. Обсуждались вопросы обучения студентов в ситуации карантина. Более подробно вы увидите материал в следующем выпуске. А сейчас переходим к следующему сюжету. В Казанском федеральном университете прошло совещание по дистанционному обучению для студентов. Об этом наш новый сюжет. 17 марта в Казанском федеральном университете вышел приказ о переходе к дистанционной образовательной деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Уже сегодня проректоры, директора институтов и их заместители по образовательной и воспитательной деятельности обсудили в формате вебинара план действий в сложившейся ситуации. Студенты, которые, допустим, не знают, что такое дистантные электронные технологии не использовали их, на свой кабинет, который у них на сайте есть может, это то надо, конечно, провести работу по обучению, чтобы они поняли, вникли, как будет идти обучение по их, так сказать, предмету. Тем более, обучение предполагает, что мы идти будем по нашим расписаниям, которые уже составлены и которые действуют. Представители институтов общались друг с другом с помощью видеосвязи. Со своим словом выступили первый проректор Казанского федерального университета Рияс Минзарипов и проректор КФУ по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Есть большой пласт учебной неучебной деятельности в нашем университете. Это не просто, кстати, организовать дистанционно, но в то же время есть металлические документации, которые мы... Будем еще обсуждать заместительных директоров по социальному воспитанию о в рабочем порядке будем передавать. Те ограничения, которые касаются организации учебного процесса, они коснулись и учебной деятельности. в частности, все массовые мероприятия, уважаемые коллеги, в нашем университете временно приостановлены и перенесены. Напомним, что никакой речи о каникулах не идет. Учебный процесс на период усиления мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции будет проходить без потери академических часов. Эмиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Фарид Захетуглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете будет проходить обучение через платформу Microsoft Teams. Microsoft Teams для Windows или мобильных устройств позволяет транслировать аудио- и видеоконференции или собрания, формировать задания и учебные материалы, создавать команду, использовать чат вместо электронной почты, безопасно изменять файлы одновременно с другими пользователями, выполнять настройку, добавляя заметки веб сайты и приложения. А подробную инструкцию вы можете посмотреть на сайте Казанского федерального университета. Также в Казанском федеральном университете студенты могут позвонить по телефону горячей линии и задать все вопросы, которые беспокоят ребят по дистанционному обучению. Послание Владимира Путина Федеральному собранию было оглашено в начале 2020 года. Он обозначил 12 национальных проектов, в том числе здравоохранения, в котором принимает участие Казанский федеральный университет. Подробнее в следующем сюжете. Казанский федеральный университет принимает участие в национальном проекте здравоохранения. В рамках этого проекта ученые КФУ ведут работы по медицинской информационной системе Авиценна. Она представляет собой набор экспертных медицинских систем, которые обличают постановку диагноза и дальнейших решений по лечению пациента для врачей всех категорий. Главное преимущество заключается в улучшении качества постановки диагноза и повышении производительности врачебного труда. В рамках медицинской информационной системы «Авиценна» планируется разработка сразу нескольких комплексов. Одним из таких. Таких является система автоматизированного принятия решения для анализов, которые назначаются по результатам медицинских изображений, например, УЗИ и рентгенограммы. Указанный комплекс он позволит ну, минимизировать ошибки, улучшить качество принимаемого решения, повысить класс аппаратов, ну, то, есть, по сути, то есть вы будете получать изображение с более бюджетного аппарата, такое же ну, после нашей обработки, как с аппарата более высокого класса. В результате обработки медицинского изображения будет устранен эффект размытости, повысится четкость контуров и станут автоматически выделяться подозрительные области. Обычно врачи делают это вручную, и новая разработка станет ценным помощником в работе специалиста. Программное обеспечение будет функционировать на планшете врача. То есть, условно говоря, планшет, который на кронштейне крепится, ну, как он, кронштейн крепится к аппарату УЗИ. Пусть аппарат УЗИ старый, слабый, на нем уже будет изображение, но вот на планшете... Изображение будет Получается. четкое, да. То есть и там оно будет сразу снабжено всей той информацией, которая снабжена информацией с, вот, с аппаратов УЗИ вообще вот, ну, экспертного класса. То есть это позволит uh, получать доступ к, к диагностике экспертного класса для гораздо более широкого класса населения, широкого класса врачей. По завершению разработки новой системы специалист будет получать с бюджетных аппаратов медицинские изображения на том же уровне, что и с аппаратов высшего класса. Диана Шеленкова, Ленардо Влетяров, Универньюз. По всему миру бушует коронавирус. Люди скупают все необходимое с прилавков. Страны одна за другой закрывают свои границы. Плюс ко всему, мировая экономика испытывает не самые лучшие дни. Так, 18 марта торги закрылись с феноменальным падением цены на нефть ниже 27 долларов за баррель. Такое мир не видел с 2003 года. Последствия вспышки новой коронавирусной инфекции продолжаются. В том числе и обвал нефтяных цен. Все подробности далее. Обвал нефтяных цен начался 9 марта, когда стоимость сырья упала примерно на треть. Страны ОПЕК+, плюс не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти из-за падения спроса на фоне эпидемии коронавируса. В первую очередь, последствия будут связаны с, во-первых, снижением государственных расходов, поскольку сокращение доходов бюджета будет однозначно приводить к более экономному расходованию. Конечно, все социальные обязательства, которые приняло на себя правительство, они будут выполнены. Недостаток средств бюджета будет компенсирован из фонда национального благосостояния. Он сейчас достаточно большой и в течение года-двух свободно может использоваться для компенсации выпадающих доходов бюджета. Так или иначе, какие-то новые проекты государство финансировать не будет да, и будет стараться расходовать деньги экономно. Это повлияет на экономику и затронет Каждого из нас прямо или косвенно. Второе, что мы почувствуем, ну мы уже почувствовали, это снижение курса рубля по отношению к доллару, к евро, ко всем мировым валютам. 16 марта на фондовых рынках произошел очередной обвал, третий за последнюю неделю. Причина заключается в нестабильной ситуации на рынке нефти и развивающейся пандемии коронавируса в мире. 17 марта мировые цены на нефть выросли на 5% после рекордного за 4 года падения. Накануне стоимость нефти упала ниже 30 долларов за баррель. Для России нефть, и нефтепродукты и вообще топливный сектор является Одним из основных, одним из базовых секторов экономики, доля доходов, связанных с добычей и продажей нефти и газа в бюджете составляет около трети, то есть 3... Треть государственных доходов – это доходы, связанные с налогообложением нефти, газа. Поэтому снижение цен на нефть вдвое практически, которое произошло, это достаточно тяжелый удар по российской экономике. Нефть является основным ресурсом недореспублики Татарстан. Поэтому нестабильная ситуация на рынке нефти не может не отразиться на экономике республики. Двойное падение, падение с 60 до 30, конечно, затронет и республику в равной степени. Да, часть удара примет на себя федеральный бюджет и фонд национального благосостояния, но часть удара придется и по республике. И нефтяники пострадают, и те, кто обслуживает нефтяные промыслы, а это огромное количество предприятий, и бюджет тоже частично пострадает. В то же время эти потери могут быть частично компенсированы за счет других отраслей республиканской экономики. Сильной стороной является в первую очередь сельское хозяйство. Республика не только обеспечивает себя основными продуктами питания, но и является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции в другие регионы и в другие страны. А сельскохозяйственная продукция она востребована всегда, независимо ни от каких кризисов, потому что продовольствие это предмет неизменного спроса. Диана Шленкова, Универньюз.